Сегодня на работе мы рассмотрим такую вещь, как ремонт ножки клавиатуры. Это применимо и к другим разным пластиковым вещам. Я буду ремонтировать при помощи наконечников, которые у меня в свободном доступе есть. Или вы можете взять обычную пластмассовую трубку, какую-то пластмассовый стержень и также приклеить его. Погнали! интересно данное видео ставим палец вверх подписываемся на канал оставляем комментарии всем пока ребята подписывайтесь будет дальше много разных видосов по поводу ремонта восстановления каких-то игрушек детских потому что кира уже насобирала большое количество поломанных игрушек